Вот Жириновский опять между стройкой решил проскочить заявил, что он поддерживает всех, кто поддерживает Фургала, но против того, чтобы ходить на несанкционированные митинги. Да? И вот еще больше всего мне нравится. Обратите внимание, очень знакомая риторика. Эта риторика всегда кремлевская. кремлевская. Если кто-то говорит, вы всегда вспоминаете вот эти слова Жириновского. Когда будете их слышать от Шендеровича, от всех остальных, вы вспомните сразу. Я цитирую, Жириновский заявил, что ЛДПР не будет подставлять людей, призывая их выходить на незаконные акции и бросать их под дубинки, чтобы их хватали и задерживали. То есть Жириновский не провокатор, он открыто работает на режим. Это будет иметь только негативные последствия. Да? Революция будет иметь негативные последствия. Какие же негативные? Конечно, для Жириновского это будет иметь негативные последствия. Вот обратите внимание, и они поют одну и ту же песню, как все киты. Да? Помните, по всему миру киты всегда, каждый год поют одну и ту же песню. Почему? Потому что они киты. Если бы были собаки да, с китами, они бы не стали петь одну и ту же песню. Вот так и эти ребята. Они поют одну и ту же песню, потому что они кремлевские. Нельзя выходить, нельзя подставлять людей под палки, под то, под все. Надо выходить, надо выходить на революцию, надо выходить на бунты. Иначе мы подставим людей так, людей в будущем подставим, что ни людей не будет в России, русских людей, ни народов России не будет, ни наших детей, ни наших внуков. Запомните еще раз тех, кто говорит, что не надо бунтовать ни в коем случае. Это самые главные кремлевские провокаторы и подолки. Самые главные. Чем бы они ни руководствовались. Вот эти слова Жириновского запомните. Так и Явлинский говорил, нельзя подставлять других. Ну понятно, они очень хорошо живут. Очень долго и очень хорошо живут. И не хотят ничего менять. Почему? Потому что они за себя. Только за себя.